Снять защиту двигателя Шестиграничек на 6. Вот это сливная пробочка Вот, вот Таким образом Нет, давайте-ка вот так Вот Крутим Против часовой Вот, сорвали вот таким образом можно подержать, потом когда будет тонкая струйка поставить ведро на пол и оставить, пусть скапывает для замены масляного фильтра и масла нам потребуется сам фильтр соответственно производителя оригинал не оригинал выбирает каждый сам по себе в комплекте шли две Два резиновых колечко прокладочки одно под крышку масляного фильтра под вот эту второе если вы будете половинить стакан вы его половинить не будете точнее вытаскивать поэтому второй вам не понадобится берется спецключ согласно немецкой библии спецключ у русских это головка на 32 откручивается крышка крышка идет с усилием так что не удивляйтесь когда будете откручивать вот, потому что пластмасса сама по себе плюс там резиновое колечко вот таким образом перед тем как снимать крышку и вынимать фильтр рекомендую тряпочкой обойти вокруг чтобы не накапать в развал и так далее далее сам фильтр будете вставлять вот этим концом надо будет попасть в дырку в стакан фильтры. тут есть резиновое колечко вот. опускать будете соответственно им вниз Да, одной рукой делать это не супер гуд Маслица чуть есть Но после того как вы вытащили масло начинает туда убегать Так, так так не очень удобно. Ну, вот так вот. Потом снимаете крышку с фильтра Выдергиваете Моете крышку, прочищаете Вот Видите, там есть Дырочка Но тем грибком на фильтре Вставляем в ту дырочку Сперва фильтр вставляем Потом сверху Оставляем крышку вот этой новой резиновой прокладочкой. Вот она. Откручиваете пробку поддона снизу с шестигранником Сливаете масло. Обычно я после полного слива, пока прокапается с поддона, лью сюда грамм 100-150 свежего масла, чтобы с поддона выдавить, так сказать, грязные остатки. После того, как ставите новый фильтр, закройте крышку на поддоне, заливаете свежее масло в вот эту маслозаливную горловину в количестве 8-9 литров. Там уже ориентируясь по щупу. Уровень масла проверяется на горячую, после остановки двигателя, через одну минуту после остановки двигателя. Должен быть уровень между минимумом и максимумом. Вставляете фильтр крышку защелкиваете и вот этим грибком как я уже говорил надо попасть вон в ту дырочку двигателя это выглядит вот так вот таким образом прижимается масляный стакан вот тут болтами четырьмя с помощью пластинок полуколец